Всем здрасте. День следующий. Солнце уже на закате. Мы начинаем работать. У меня задача. Вывести вот эти канты. Кантики. По бамперу. Скинуть бампер. Дочистить крылья на месте. Заклеить салон. Потому что там сделано все, что мне было необходимо. Да, собственно, и... И все. Больше мы, скорее всего, ничего и не успеем. Подчищаем тут то, где мы машинкой не дочистили. Самые потайнушечки. Обеззараживаем. Берем шпатлевку универсальную. Это у нас Ади Мультилайт. Это самое лучшее из бюджета, что я нашел на нашем рынке. То есть по своим характеристикам то, что меня устроило. Отвердитель еще что надо, да? Две отвердители, пошуми. Странно, почему-то без отвердителя сохнуть, наверное, не захочет. Отвердитель. Сто лет не мазал. Сейчас посмотрим, насколько я разучился шпатлевать. покло полу живое ух ты блин что потеплело что ли на улице да потеплело быстро сохнет фара у нас на выброс поэтому я их не закрывал лишачок отсюда лишачок отсюда Сейчас еще протянет. Все, по сути, тут шпатлевание, можно сказать, закончили. Сейчас 3 минуты я также вот эти вот лишаки позгребаю. Но еще рано тут прогребать. И, по сути, все. Можно снимать теперь фару, бампер. Они нам не нужны тут. Дочищать крыло. В принципе, скидывать крыло с машины, когда я подровняю крыло. Я подзавалю жидкарем еще. Потому что капот буду жидкарить, он в мелких точках, то ли град попала машина, непонятно. Ну, их все шпатлевать вручную я не буду. Тут буквально две зоны, где надо именно протянуть шпаклом вот тут и вот тут. Что-то кривое именно механически было сделано руками человека. Но во всем остальном тут протянуть можно уже и без бампера он не нужен. Потому что зазор хороший. Скинем мордок, больше нам мешать не будет. Так что, и дальше активная работа Рубанками. С крышей будет интересно. Крышу пдр Посмотрим, что мы с ней сделаем и как мы ее сделаем. А иногда звучат вопросы, что за шпателя? И почему они без ручек? Это заводские шпателя. Я всегда делал себе сам. Обрезал ручки на шпателях. А это заводские или клеровские шпателя. Чем они удобны? Шпатлю какой хочешь стороной. Это раз. Во-вторых, взял... Такой шпатель, он у тебя и узкий, взял его вот так, он у тебя и широкий. При этом структура работы не меняется, очень удобно. И также в наволовской мойке для шпателей его удобно помыть любым краем. его туда опрокинул, никаких ручек, никакими мошонками шпатель не цепляется. Советую, пообрезайте на своих шпателях ручки, и вы почувствуете, насколько это удобно работать. Так, у нас следующее доброе утро. Начали с обеда. Вчера мы ставили трубку кондиционера, меняли. Пришлось сделать вот это. Да. Трубка кондиционера. Ну, заодно уже по пути сделали это, нашли тут одну болячку, проблемку. Резинки надо будет поменять. Там мелочевка, там мелочевка. Но это оставляю на потом, потому что если я сейчас займусь вот туда в резиночке, которые надо бы посмотреть, подменять, это будет... Малярка уйдет в сторону. А -ням -ням -ням. Что делаем? Сейчас запечатываем все проемы, чтобы у нас туда не срало. Убираем все вот это лишнее. Потому что оно реально уже мешает. И надо с ними работать дальше. Поприпаивать. Татушки оторваны. Бамперушки коверно. Выброс. Он нам не нужен. Едет новый. То есть сейчас обезжириваю внутренние части для заклейки и закатываем дверные проемы хотя мне водительский закрывать сейчас невыгодно но я его хотя бы обезжирю, потому что нам еще машину переставлять нужно она будет работать не здесь так, сейчас начнется самое интересное. К капоту придем. Ну, крыло чуть-чуть пробью, гляну. Что у меня с ним получается? А что тут еще подшпатлевывать? Кантик вот этот, чтобы он ровненький был. так продолжаем висели надо капот капот делать обезжириваем все лишним не будет по отмывать капота говнецо причем обезжиривать надо два раза и все все все обычная сольвентная обезжирка я половинку уже протер Пособираем какие-то сольвентные загрязнения, там битум, все что отмывается, битумного содержания, бензин какой-то, смолы, грязь дорожную. Ну, ее тут немного, потому что машина мытая в принципе была. Да. Сейчас подсохнет пару минут и а, водно-спиртовой протрем еще. Для многих это понятие панты для приезжих. Пусть это для них и остается понтами для приезжих. Кто понимает, зачем тут обезжиривают. Дешевле будет. капот готов к перечухиванию. Сейчас высохнет высохнет, высохнет. Так, с чего начнем. У нас есть точки, до которых я не добрался от PDR. Их по-любому буду протягивать. Прям по-любому. Они у меня эти точки Скорее всего останутся видны. А после того, как я почищу тут машинкой, потому что машинка не выбирает в мелких ямках. Ну да, тут клюв пожмаканный, к нему доступа нет. Посмотрим, может жидкарь запустить. Он весь потыканный, капот под городом был. Прямо весь-весь потыканный. Ладно, сейчас придумаем что -то. Начнем. Это уже мертвая. 80-ка новая Макита, какая она 60-50 модель. Вот, начинают появляться те места, которые сейчас ямки сейчас вытрем весь капот, посмотрим, что это получится я морду я почистил часа два, наверное, прошло затянулось это, сейчас карандашом поводил то, где мне нужно шпатлевать чтобы сейчас повытирать вот эти остатки роскоши так сказать иначе потом просто повытираю, провтыкаю буду искать еще раз по крылу нашел несколько новых точек ну, а так собственно все второй круг у меня тут стоит восьмидесятки один уже лег второй только начал И как ни странно, вот этой коррозии, которая под лакокрасочным, ее очень мало, и она какая-то слаборазвивающаяся. Ну, через колы, которые проходят. То есть тут прошпатлевую тоненькое. я чисто пробегусь 120-кой, проверю остатки ямы и потом это жидкорем подалю. Пока что по плану у меня отлить жидкарем все равно красить через мокрый по мокрому. И грунтовать наполнителем смысла тут не вижу. Момент еще показать хочу, забыл, что-то я за них... Есть еще вот такие шпателя, по-моему, это Тремовский Бонда. Они не резина, не пластик, что-то где-то между. Вот для вот этих мест очень удобно протягивать именно тут, потому что металлический так, ну как ни крути, не загнешь, он где-то будет оставлять краешек островатый. На этих же шпателях эта функция отсутствует. Красиво. То есть вот эти места все протягивать. Металл слишком грубый. Не выведет так красиво. Я бы я о них вообще забыл. А так сразу хоп как гладенько, да, получается. Прям по красоте. Классная штука. Ну, ровные участки межпотлевать, конечно, не так приятно, как металлом. Все-таки металлический а равнее оттягивает. А все изгибчики, еще что-то просто царский. Так, дело к вечеру идет. Надо что-то логическое заканчивать. Шпатлеванные участки перетерты 80-кой на бруске. И перебиты машинкой 120-кой. Просто убрано рисков. Обезжирено все. Сейчас пока обезжирка испаряется. Ну, тут видно остатки где-то мокрые. Кстати, частый косяк у тех, кто не знает, где потом искать причину, что на шпатлевке бубырится. Вы грунтуете, там, шпатлюете, красите на э, слой, который пропитан еще обезжиркой. Обезжирке нужно дать время, чтобы испариться, либо ее оттуда хорошо выветрить. Феном нагреть, воздухом хорошо выйдут Ну, то есть надо как-то испарить. Все обезжирено, лично там, где надо, заклеено. Тут я буду все снимать еще до металла, поэтому мне пофиг позаклеило, чтобы лишнее меня не закидывало. Ну и там, чтобы легче чистить было. А -а -а -а -а, сколько разводить, сколько разводить. Туда 100 грамм, туда 200 грамм. Это немного. Сюда в общем 200 грамм. И сюда грамм. Это тоже 200. 400 грамм густячка. Сейчас бахнем. Так, жидковать, жидковать мы будем Леклеровской 0,4210 замечательная шпатлевка, хорошо сохнет, хорошо трется, поддается перетирке. Есть у нас из того, чего брали, когда Леклеровской не было на складе, Уполовская. Вроде ничего шпатлевка, но трется так херово. И шагрени у нее больше, чем у этого. Если это разливается замечательно, натягивается, шагрени фактически нет. У той даже с условием разбавления ну, банка еще есть. Одну выработали, одна, наверное, у нас пропадет. Либо будем ждать, пока опять на складе закончится это. Любую жидкую шпатлевку надо очень долго и тщательно вымешивать. Долго это в плане 3-4 минуты стоять и вот так колбасить просто телепания в банке это бесполезный труд ее надо именно вот вымешивать какие густые хлопки так также по разбавлению, я просто сейчас буду вымешивать, снимать не буду. По разбавлению очень важно, чтобы разбавитель был именно для жидких шпатлевок. У Леклера это полифан, у других компаний это свои разбавители, читайте ТДС. Но ни в коем случае никаким 47, никаким акриловым, потому что шпатлевка сворачивается в хлопья, она не смешивается с разбавителем, и вы потом наносите не пойми что на деталь. Отсюда и все отслоения, бубырения расслоение, отторжение материалов друг от друга. Это все за неправильное использование ТДС. Вот оно только начало становиться более-менее однородным. развела я жидкую шпатлевку, 10% разбавителя добавил. Мне нужен слой не сильно жирный. Тут у меня жидкар не столько как выравнивание чего-либо в плане дырок, сколько просто подзаполнить чуть-чуть рисак Контур, чтобы у меня не образовывался Который после перетирки образовывается Я готовить это все буду под окраску мокрый по мокрому ну, Мне так привычно, удобнее мокриком красить Не грунтую именно грунтом наполнителем Потому что это надо будет там дать 2-3 слоя Таких хороших, чтобы их потом перетереть А здесь у меня с одного слоя толщина будет Как от 2-3 слоев грунта наполнителя Просто что на грунт наполнитель после перетирки можно красить, это да. На жидкарь красить напрямую нельзя. Ну, я же говорю, я под мокряк готовлю, поэтому для меня это более выгодный вариант в плане экономии времени по нанесению. По цене на материал получается, по сути, одинаково. Может, даже где-то грунт и дороже будет, чем жидкарь. Но по удобству работы именно в этом случае мне вот так удобнее сделать. Были бы это только два крыла Может быть я бы загрунтовал их Потому что там надо грунтовать Бампера, пороги, до хрена еще всего Еще грунтовать, но капот Пришлось бы накрывать весь грунтом А так будет Только там, где мне нужно Пистолет Это Сагола 3320, Дюза 2.2 И башка специально под эту дюзу Именно создана подача на всю, факел И походу на всю, я не знаю, просто на жидкаре тут маленький. И поехали. Все, вот этого мне достаточно. Тут уже под сотку микрон будет. Ну, может разве что, если у меня что останется, пройду еще сейчас гляну. Вдруг чего-то где-то. Здесь пятнить не буду. Сильно буду делать овалы себе. А, кстати, уже рука пошла, весь центр Накидаю Потом это почти все сотру Но зато все будет <соспорядок> По плоскости проверено Я вообще не планировал вот так вот делать Именно вот так вот Там, где не надо. Вот прям точно не надо. Туда я точно и не лезу. Там, где точно надо, я точно прохожу. Есть. Посмотрим. То у меня тут еще два крыла пройти раз. Значит, пройдем их здесь. Прохожу после того, как оно подмотовеет. Но ну, шпатлевка сразу в себя впитывает. А на металле, само собой, надо ждать, пока испарится наружу все. Ну, еще слоечек можно подкинуть. Ну, давайте глянем, на чем мы заканчиваем день. Здесь два слойчика. Еще не совсем досохло, но вот так натягивается хороший жидкарь. Он натягивается даже лучше, чем дешевый хороший грунт. Ну, будем тереть, покажу, как он растягивается. Тут подлил еще здесь зона, И вот тут кусманчик. Такие самые некрасивые плаваны. Ну и все. Теперь тут сохнет несколько дней. Будет сохнуть. Димона пока там двери. Я займусь на днях крышей. Потому что тут есть что поделать. Крыша спущусь. С крыши можно один батон проем. Багажник у нас ровный задний бампер счесать, просто и загрунтовать. С порогами еще поколупаюсь. То есть с порогами. Уголки поломаны. Какой-то непонятный пластик, который не берет ни паяльник, ни фен, ни суперклей к нему не клеится. Хрен его знает, чем бы делать. Но тут уголочек отломан, а на этом пороге, на переднем. Тут краечек разорван. То есть тут это все надо будет как-то собрать в кучку. И вот когда я это как-то в кучку соберу, я скажу, как я это сделал. К нему даже сетка. Невозможно сетку впаять. То есть вот настолько он конченый. И нигде не могу найти обозначение. Не похож на полиэтилен. Не похож. Но вот что-то неясное. Ладно, это разберемся. Всем пока.